Автор немецкого издания попробовал выяснить, почему так много россиян поддерживают войну в Украине. Все дело в том, что пропаганда в России заставляет верить даже в абсурдную ложь. По мнению автора, благодаря массовой пропаганде, многие россияне живут в мире, который имеет мало общего с реальностью. Такая ситуация сложилась задолго до 24 февраля. Государственное телевидение много лет бомбардировало людей фейковыми новостями, ненавистью и теориями заговора. А потому теперь неудивительно, что зрители принимают за чистую монету даже самую абсурдную ложь. Британская Таймс подсчитала, что для зрителей в России ежедневно выливают 16 часов чистой пропаганды. Такое количество информации, по словам психологов, превращает телевизор в настоящий зомбоящик. Такими же методами оказывают влияние и на оккупированные территории Украины. Телеканалы непризнанных ДНР и ЛНР развернули на Донбассе свою войну. Информационную. Произошел скандал. Украинцы переносят в Евросоюз туберкулез. Уже более трех лет пропагандистские СМИ сражаются за умы жителей Луганской и Донецкой областей. В каждом выпуске новостей обязательно процентов 30 сообщений это о, о том, как ужасно жить в Украине, какая ужасная власть в Украине, как там бесчинствуют националисты и издеваются над русскоязычными людьми. Украинцы начали массово выгонять из Европы. Лечат украинцев в нечеловеческих условиях. В Одессе жители Приднестровья чудом остались живы. Как радикалы незалежные встречают отдыхающих? В Киеве продолжают бредить. Такие новости делают намеренно. Задача держать местных в постоянном страхе, объясняют медиа-эксперты. И значит контролировать, чтобы люди не захотели перебраться по ту сторону линии разграничения. А если нужно, могли взять оружие и стать боевиками. Киевская хунта говорит, что рано или поздно они нас всех снесут. Еще один безотказно работающий прием здешних СМИ – ежедневное восхваление лидеров группировок. Есть, очень многих мы вылечили. То есть, э... на, на, на, на заводах и на производствах, которые находятся в Народной на Республике. На... Порядка третий новостей о том, как это правительство заботится о гражданах. В самых худших традициях советских средств массовой информации в самых худших традициях авторитарных режимов. Советская стилистика новостей перемежается с милитаринаправлением. направлением. Здесь даже прогноз погоды рассказывает человек в погонах. Малооблачно, ветер восточный.